Деревянные мосты, куда ведут без снятия. Пойдем посмотрим. Там, по идее, на воле в воде кто-то должен молоть. вот а, о, тут такое нормально. Прикольно тут посидеть. Вообще молодцы. Все под дерево, стерилизовали, стерилизовали, стерилизовали, стерилизовали. Не надо на ладони нет, нет это какая-то речка наверное, приток какой-то уточки плавает а где вот журалли это должны быть журавли. вот где они непонятно блин какой тут красиво еще с погодой повезло не так чтобы жарко но солнышко периодически выглядывает Вот уже всё под от стеков. Какой-то какой на заплане. Сейчас мы ближе подойдём.